Всем привет, у нас новая раздача от Minable В этом приложении мы фармим токен MNB На полном автомате Ссылка на пост в Telegram будет у меня в описании под видео Скачиваем устанавливаем приложение на Android iOS. Дальше проходим регистрацию, вводим почту, два раза пароль, мой реферальный код Подтверждаем На ваш email придет письмо Переходим через кнопку, подтверждаем почту В самом приложении жмем на кнопку вот с этой надписью. Дальше вам дадут секретную фразу из 12 слов. Сохраните. В приложении подтверждаем то, что сохранили фразу. И вам предложат подтвердить это. Введя, нет, не введя, а нажав, например, слово первое и пятое. Дальше попадайте в личный кабинет, где необходимо нажать на оверлок и выбрать процент, который будете отправлять в стейк. Я выбрал 100. Здесь у вас будет по нулям, может быть даже и 20-30 минут, не переживаем, но майнинг будет идти. Монетки на майненные, вы можете увидеть в разделе Валит, вот здесь кошелек. Через какое-то время все обновится и будет видно на балансе. Ваша монета как валите так и здесь будет все ровно. Поначалу у меня было тут 50, потом по 75 стало и затем 100, тут 200. Ну а дальше все. Пускай монет. Следующая раздача. Здесь можно получить какой-то паспорт. Просто вводим почту и подтверждаем ее. Альфа-пас NFT. Забираем. Забираем. Сразу выполнив простые действия. Переходим по ссылке. Нажимаем. Субскрип Минта NFT. Коннектим кошелек. Затем вводим почту. Все это будет вот здесь в углу. Подтверждаем свой email. Жмем, по-моему, контины. И клеймим NFT. Сеть Полигон. Комиссия. Копейки. У меня вышла вот эта сумма. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.